Глава пятая. Смерть Иоанна. Дух реформ всколыхнул душу Иоанна. Свет мудрости и сила Божья были на нем. Вдохновение небес зажгло святое усердие, побудившее его осудить иудейских священников и озвучить проклятие Божье, готовое излиться на них. Они пафосно притязали на благочестие, в то время как забыли о милосердии, милости и любви Божьей. Они стремились роскошеством своей одежды и величественным видом внушать благоговение и вызывать уважение у людей, но при этом были отвергнуты Всевышним. Хотя их жизни помыслу сердец противоречили воле Божьей, они обманывали себя ложным предположением, что благословение навеки принадлежат им в силу обета данного Аврааму отцу всех верующих, они не облеклись смиренно -мудрием. Они не имели веры и благочестия Авраама. Не ведя праведную и чистую жизнь, они не смогли достичь тех нравственных ценностей, которые позволили бы им называться детьми патриарха, но все же ожидали, что будут причастниками обетования, дарованного ему Господом. Бесстрашие, с которым пророк Иоанн осудил фарисеев и обличил их беззаконие и лицемерие, поразило людей, привыкших к почитанию и возвеличиванию. Его проповеди повсюду вызвали огромный интерес. Искренние призывы и обличения пробуждали человеческую совесть. Люди, влекомые его искренними и пылкими наставлениями, смелыми предостережениями и порицаниями, которых ранее они никогда не слышали, стекались в пустыню из городов, поселков и деревень. Иоанн не облачался в особое одеяние, чтобы привлекать внимание или вызывать восхищение. В своей грубой одежде, питающейся простотой и скудной пищей, он походил на Илью. Его пищей были саранчай и дикий мед которая ему давала пустыня. Он пел чистую воду, стекающую с вечных холмов. При этом так много людей приходило слушать его, что слава о нем разлетелась по всей стране. И теперь, когда он был в тюрьме, люди с интересом ждали развязки, даже не допуская мысли, что его ожидает какое-либо суровое наказание, ведь вся его жизнь была безвинной. Планом Ирода освободить Иоанна из тюрьмы постоянно мешал страх вызвать недовольство Иродиады, которая была решительно настроена предать пророка смерти. Пока царь мешкал, она неустанно плела интриги, чтобы как можно больнее отомстить пророку за то, что он рискнул сказать правду и обличить порочность их жизни. Она знала, что хоть Ирод и держал Иоанна в заточении, он намеревался освободить его, потому что почитал его и верил, что тот был настоящим Божьим пророком. Иоанн поведал Ироду, что ему известны тайны его сердца, и обличения пророка повергли в ужас виновного царя. Ирод во многом реформировал свою развратную жизнь. Но роскошные пиршества и опьяняющие напитки постоянно подрывали его моральные и физические силы и мешали искренним призывам Духом Божьего достучаться до его сердца, чтобы побудить его отречься от грехов. Иродиада знала все слабости Ирода. Она понимала, что в обычных обстоятельствах, когда он контролировал себя, у нее не было шанса добиться смерти Иоанна она безуспешно пыталась получить согласие Ирода на казнь Иоанна. Теперь же ее мстительный дух неустанно трудился, чтобы реализовать этот бесчеловечный замысел. Она знала, что достичь цели удастся только использовав непомерные аппетиты царя. Поэтому, как можно лучше, скрывая свою ненависть, она ожидала дня рождения царя. Она знала, что торжества, назначенные на этот день, станут причиной чревоугодия и пьянства. Любовь царя к роскошной еде и вину даст ей возможность сбить его с толку. Неконтролируемое чревоугодие пробудет в монархе самые низменные страсти, которые усыпят высокие чувства приведут к пренебрежению последствиями и неспособности трезво думать и принимать правильные решения. Она осознавала, что такие праздненства влияют на разум и мораль, зная, что чрезмерное возбуждение духа, вызванное невоздержанностью, понижает моральные ограничения, делая невозможным святому влиянию проникнуть в сердце и притупляя способность управлять возбужденными страстями а также, что праздники и развлечения, танцы и излишнее возлияние затуманивают суждения и усыпляют страх Божий. Она сделала все, чтобы льстить его гордому тщеславию и потакать его страстям. Под ее руководством было подготовлено роскошнейшее пиршество, где все способствовало сл... сластолюбимому разврату. Когда наступил этот важный день, и царь со своими подданными пировал и пиршественном зале, радиада отправила к царю свою дочь в крайне соблазнительном наряде. Соломею украшали роскошные цветы, сверкающие драгоценности и дорогие браслеты. Полоногая и бесстыдная, она танцевала, развлекая царских гостей. Ведомые извращенными чувствами, отметая остатки самоуважения и приличия, они посчитали ее воплощением красоты и очарования. Над просвещенным разумом, утонченным вкусом и высокой моралью одержали верх низменные инстинкты. Добродетель и приличие были забыты. Разум Ирода помутился, его суждения затуманились, а здравый смысл – и благоговение отброшены в сторону. Для него существовал только пиршественный зал с гостями, банкетным столом, игристым вином и мерцающими огнями, а также сладострастная красавица, танцующая пред ним. В момент безрассудства он хотел сделать что-нибудь, что еще больше возвысило бы его перед великими людьми его царства и он в своей опрометчивости клятвенно пообещал дать дочери и радиады все, чего бы она ни попросила. Цель, для которой ее отправили к царю, была достигнута. Получив такое щедрое предложение, она поспешила к матери, дабы узнать, что ей следует попросить. Ответ матери был готов – голову Иоанна Крестителя на блюде. Соломея была крайне изумлена. Она не смогла прочитать затаенные мести в сердце матери и поначалу отказалась от такой бесчеловечной просьбы, но решимость злой Иродиады все же превозмогла. Более того, она приказала дочери без промедления поспешить с этой просьбой к Ироду, пока он не передумал. В результате Соломея вернулась к Ироду, со своей ужасной просьбой. «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. Евангелие от Марка, глава 6, стихи с 25 по 26. Ирод был поражен и загнан в тупик. Утихло буйное веселье, потому что его гости были в ужасе от этой нечеловеческой просьбы. На пиршестве воцарилась зловещая тишина. Царь, даже опьяненный и растерянный, пытался разумными доводами повлиять на ситуацию. Люди превозносили его твердость и справедливость, и он не хотел показаться непостоянным или опрометчивым. Клятва была дана в первую очередь для гостей, и если бы хоть один из них возразил против выполнения такого обещания, то Ирод с радостью сохранил бы Иоанну жизнь. Он медлил, давая им возможность заступиться за узника. Они преодолевали огромные расстояния, чтобы добраться в пустыню и горы, лишь бы послушать потрясающие проповеди Иоанна. Они знали, что он был человеком праведным и пророком Божьим. Ирод сказал им, что если они не посчитают это проявлением неуважения к ним, то он не выполнит свою клятву. И хотя сначала сановники были в ужасе, в ужасе от чудовищного требования девицы, но они были настолько одурманены, что сидели в безмолвном и бездумном оцепенении. Хоть им было предложено освободить монарха от его клятвы, они оставались немы. Никто из собраний не произнес ни слова, чтобы спасти жизнь невинного человека, который ничем им не навредил. Ирод, все еще полагая, что для сохранения репутации он должен выполнить клятву, данную под влиянием опьянения, ждал возражений, которые прилюдно могли освободить его от опрометчивого обещания, но все было напрасно. В защиту пророка не прозвучало ни одного слова. Жизнь Божьего Вестника находилась в руках компании пьяных гуляк. Эти люди занимали высокие государственные посты, на них возлагались серьезные обязанности, но они присытились изысканной пищей и алкоголем до такой степени, что их сознание притупилось чувственными наслаждениями. Разум очаровался музыкой и танцами, а совесть погрузилась в оцепенение. Своим молчанием они объявили смертный приговор помазаннику Господнему, чтобы удовлетворить ужасающий каприз нечестивой женщины. И в наши дни слишком часто важнейшие обязанности возлагаются на тех, кто вследствие своих неумеренных привычек не в состоянии принимать взвешенные решения и трезво различать добро и зло, как повелел им Создатель. Попечители народные, власть, имущие люди, от чьих решений зависит жизнь их собратьев, должны подвергаться суровому наказанию, если будут уличены в невоздержанности. Те, кто следит за соблюдением законов, сами обязаны их соблюдать. Они призваны со всей строгостью контролировать себя во всем, подчиняясь законам, регулирующим все физические, умственные и нравственные аспекты дабы располагать всеми силами интеллекта и острым чувством справедливости. Мученическая смерть Иоанна – результат невоздержанности людей, наделенных большой властью. Это празднование дня рождения должно стать уроком для сластолюбцев и призывом к христианскому воздержанию. Четно Ирод ждал что кто-нибудь освободит его от этой клятвы и, наконец, неохотно приказал палачу казнить Иоанна. Вскоре царю и его гостям принесли голову пророка. Уста, искренне призывавшие Ирода изменить свою жизнь, когда монарх хотел узнать, почему он не может быть учеником пророка, теперь навсегда замолкли. Никогда больше этот голос не будет разноситься, подобно трубе, призывая грешников к покаянию. Всего лишь единственная ночь фривольности и разврата стала причиной того, что мир лишился одного из величайших пророков, когда-либо несших послание Бога людям. С дьявольским удовлетворением приняла Иродиада окровавленную голову. Она ликовала, думая, что совесть Ирода будет спокойна, но она очень ошибалась. Ее преступление не принесло ей счастья. Ее имя стало печально известным и вызывало отвращение у всех, кто слышал историю ее бесчеловечного поступка, в то время как сердце Ирода теперь терзалось раскаянием больше, чем от порицаний Иоанна. То, что должно было по ее замыслу избавить мир от влияния пророка, сделала его святым мучеником не только в сердцах его учеников, но и тех, кто раньше не решался открыто называться его последователем. Многие, кто слышал его предостерегающее послание и в глубине души считали себя приверженцами его учения, ужаснулись от этого хладнокровного убийства и теперь публично поддержали его дело и объявили себя его учениками. Иродиада не смогла заставить умолкнуть глаз вопиющего в пустыне. Весть Иоанна будет передаваться из поколения в поколение, до конца времен, тогда как ее развратная жизнь и сатанинская месть навеки облечены позором. После того, как завершилось праздненство, а пьяный дурман рассеялся, Кыра Дувнов вернулся здравый смысл, и царь исполнился раскаянием. Мысли о совершенном им преступлении преследовали его неотступно. Он постоянно искал способ облегчить жгучие муки его виновной совести. Он непоколебимо верил, что Иоанн был истинным пророком Божьим. Когда он размышлял о самоотреченной жизни Иоанна, о его впечатляющих речах, о важных искренних призывах, о мудрых советах, а затем вспоминал, как убил пророка, его совесть начинала трепетать. Занимаясь государственными делами, принимая почести от людей, он улыбался и держался с достоинством, а сердце билось в тревоге, постоянно терзаемое страшным предчувствием того, что над ним тяготеет проклятие Божие. Когда Ирод услышал о чудесных делах, являемых Христом, об исцелениях больных, изгнании бесов и воскрешении мертвых, то чрезвычайно обеспокоился и озадачился. Он был уверен, что Бог, о Котором проповедовал Иоанн, действительно вездесущий, и что Он был свидетелем дикого веселья и греховного разгола в царском пиршественном зале, и что его ухо слышало приказ обезглавить Иоанна, и что его око видело восторг и радиаты. Ее насмешки и оскорбления, которыми она осыпала отрубленную голову своего врага. Многое из того, что он слышал из уст пророка, теперь взывало к его совести еще громче, чем проповедь в пустыне. Он услышал от Иоанна, что для Бога нет ничего сокровенного, поэтому он трепетал в ожидании ужасного наказания за совершенный грех. Когда Ирод услышал слова Христа, то подумал, что Бог воскресил Иоанна и, даровав еще большую силу, послал обличать грех. Он постоянно боялся, что Иоанн отомстит за свою смерть, осудив его и его семью. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил «Это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им».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 И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях, тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его. Второзаконие, глава 28, стихи 65 по 68. Этими словами ярко описывается жизнь преступника, его собственные мысли, его палачи и нет пыток страшнее уколов собственной виновной совести которое не оставляет в покое ни днем, ни ночью. Пророк Иоанн был связующим звеном между двумя устроениями. Он был лучом света, за которым следовал целый поток. Он должен был заставить людей усомниться в своих традициях, напомнить об их грехах и привести к покаянию, чтобы они были готовы по достоинству оценить труды Христа. Бог общался с Иоанном посредством вдохновения, проливая на него свет, единственно который мог изгнать из разума верующих иудеев, накопленные поколениями суеверия и тьму. Даже самый малый ученик, следовавший за Христом, видевший его чудеса и получавший его божественное наставление и утешение из его уст, имел больше преимуществ, чем Иоанн Креститель. В сознании падшего человека еще никогда так ярко не сиял и не будет сиять свет, как тот, который исходил от учения и примера Иисуса. Христос и его миссия были лишь смутно поняты и проиллюстрированы в символах жертвоприношений. Даже Иоанн какое-то время пребывал в заблуждении, не имея полноты понимания о грядущей вечной жизни через Спасителя предполагая, что он станет временным правителем над праведными и святыми подданными. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 5. Хотя ни, ни на одного из пророков не было возложено более важной миссии и более великих трудов, чем на Иоанна, ему даже не довелось увидеть результата своей работы – он не был удостоен чести быть со Христом и свидетельствовать о божественной силе, являющей больший свет. Ему не пришлось видеть, прозревали слепые, исцелялись больные и воскресали мертвые. Ему не было дано лицезреть свет, который сиял в каждом слове Христа, отражающий славу обетований, пророчествах. Мир был озарен ярким сиянием славы Отца, явленной через Его, Сына. Но одинокому пророку было отказано в привилегии видеть и понимать мудрость и милость Божью посредством тесного соприкосновения со служением Христа. В этом смысле многие, кто был удостоен внимать учению Христа и кто видел его чудеса, были больше Иоанна. Те, кто были со Христом, когда Он ходил среди людей и слушали Его божественные наставления в самых разных обстоятельствах, во время проповеди в храме, гуляя по улице, обучая народ либо в пути, либо у моря, либо как приглашенный гость за столом хозяина. Он всегда давал наставления тем, кто нуждался в Его помощи, даровал исцеление, утешение и обличение, превознеслись больше Иоанна Крестителя.